Всем привет! С вами Шефмейт. Сегодня будем готовить говяжью печень в свином беконе. Это очень сочное и вкусное блюдо. Печень нарезаем порционными кусками, примерно по 50 грамм. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Чтобы печенка получилась сочной, каждый кусок завернем в ломтик бекона. Чтобы ломтик бекона не раскручивался, закрепляем его шпажкой. Говяжью печень на шпажках выкладываем на гриль. Обжариваем с каждой стороны по 5 минут. Печень в беконе готова. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.